Ребята, позвольте научить вас правильно открывать пакетики. Хренак! А перед началом этого видео я прошу обратить внимание на сообщество под названием Blueberry Fantasy. Или же ежевичная, глубичная фантазия. Да! В этом сообществе Я и Ферм продаем самодельные фигурки, например, э, Крипер, либо Оаки. Вскоре мы сделаем альбом с доступными молдами, то есть э, фигурками пэтов, которые доступны на перекрас. Большое спасибо за внимание! Blackout. Так, позвольте вам представить посылочку от Микозы. Она очень тяжелая, как будто бы тут я держу два кирпича, серьезно. Что ты туда наложил, Миказа? Только пришел со школы, тут почта России и почта Германии сделали мне хороший подарок. Я до сих пор не научился открывать эти коробки, но я, я, я попро попробую. А, вон там я вижу инструкцию, как открывать коробку Это мне поможет В итоге я решил просто все порвать А, нет, я все сделал правильно Итак, откроем ее Черт, я хотел сделать это Ай, а, Я тебя вырезал, давай, чувак У! У! О мой бог Итак, первое, что открывается моему взору, это тетрадка Ну-ка да, милашка, единственный персонаж из дьявольских возлюбленных, который мне нравится. А так, это аниме но он шикарен, он шикарен. Господи, это тетрадка, ребята. У меня, это моя первая аниме-тетрадка, так что... Начиная о Атаки Титанов, которые мне подарили на встречке. Опаньки, это, это, это рисуночек. И на море от Миказы. Господи, как она классно рисует. Вау, вау. Не ожидал. Это эпизод Diary, Diary Illustration and Simple Simple Planner. Это эпизодический э, дневник. господи, как классно! Это как раз то, что мне нужно, особенно для для меня, для писателя. Подождите, что это? Мне ты си ты, ты с ума. Но нет, она отправила мне целый кулёк. Так, сладкое, но потом. Пока разберем посылку. Микоза положил мне Рерити, Флаттершай, Вечно Повторяющийся Поняшу и Пинки Пай. Ой, пой, Пинки Пой. Их я добавляю в свою коллекцию Поняш. Так, перед нами Вечно Популярные Браслетики. И блин, Микоза опять угадал, потому что я обожаю носить именно толстые браслетики. Значок из магии. Это магии! Восток, наконец-то! Также Миказа мне отправил вот такой вот просто прекрасный пакетик. А это блокнотик, опять японского производителя, которую мы с вами не знаем. Тут написано Such a Beautiful Night, Столько прекрасная ночь. И это мой первый альбом, скетчбук которым присутствует черная бумага. Вы не представляете, какой кайф рисовать на черной бумаге. Ребята, это нормальная русская манга. В Германии всегда можно найти какую-нибудь мангу. Но мне всегда нравятся русские, хотя бы потому, что у них такие классные обложки, такое крутое оформление и... Ну, блин, это русский язык, это мой родной язык, наконец-то. И нет игры, нет жизни. Я обожаю это аниме. Это фэнтези же все-таки. Боже мой, господи, спасибо огромное. А также Микоза прислал на ноклейки. М да, вот это вот похоже на меня. Вот это вот. Я сейчас очень хочу насладиться своей новой русской мангой. Но я вижу там вкусняшки. Ребята, позвольте научить вас правильно открывать пакетики. Хренак! Свою любовь ко мне, Миказа, выразил цветочками. Так, перед нами прекрасная женщина, великолепная ящерица. Мой сволочь, я такая первый жираф, прости чувак. Хорошо, да? Hello, my dear friends! В общем, как непривычно болтать башкой долго. Спасибо вам большое за просмотр, ребята. Надеюсь, вы рады, как и я рад. И... Я счастлив, просто счастлив. Ладно, всем большое спасибо. Я, я пошел наслаждаться мангой. Пока!